И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Банан Иван. и сейчас я вам готов представить оружейное обновление для своего датапака Ванила плюс Items. Я также пофиксил там все баги, и давайте приступать о, к обзору. Кстати, ребят, забыл сказать, для о, датапака вам понадобится ресурс пак, иначе все предметы у вас будут выглядеть вот таким образом. Вам понадобится специальный датапак BNVN. Нужен для моих датапаков. И все, Вы можете играть с датапаком спокойно. Ну а первый предмет, который добавляет датапак, это поршневые ботинки. Кратце они будут вот таким образом. И позволяют они нам прыгать в два блока высотой. И издавать вот такие вот прикольные звуки и частички воздуха. Ну а далее у нас идет магнитная шапка. Если мы встанем на железный блок, то мы просто не сможем прыгать. Вот я нажимаю пробел, а он не прыгает. Чё ж такое? Также мы будем медленнее ходить. И, ой, чуть не упал. Так. И если мы встанем под железный блок, то мы к нему примагнитимся. Ну, а далее у нас идет слизня шапка. Она нам позволяет а, присасываться к слизням блокам. Вот таким образом. Он... Итак, ну а далее у нас идет огненный нагрудник. И он нам позволяет, соответственно, плавать в лаве и ходить по огню. Но если мы зайдем в лаву, то мы будем получать эффект регенерации второго уровня. И из нас будут исходить частички вот такие вот лавы. Ну а далее у нас идет магический нагрудник. И сейчас, смотрите, вот спорим, вы не знаете, вот, кто у нас там находится. А мы можем узнать, если мы зажмем Shift в этом нагруднике. У нас будут издаваться вот такие вот звуки, а также у нас будет подсвечиваться мод Mob. А также у нас будет подсвечиваться моб. и из него будут исходить особые частички. Ну, а далее у нас идет визор шапка. Когда мы ее наденем, из нас будут исходить вот такие вот черные частички. И мы будем наносить урон в небольшом радиусе. В радиусе 5 блоков. И сейчас мы убьем этого жителя. Все, он сдох. Он лох. Согласны? Узнали? А сейчас? А сейчас мы перешли в режим выживания. И если мы получим какой-то урон, то мы потеряем кепку. Ну а далее у нас идет редстоун шлем и если мы встанем в нем под три а, редстоун блока, то мы получим регенерацию пятого уровня, а также из нас будут исходить редстоун а, частички. Ну а далее у нас идет набор аквалангиста. В нем а, идет в этом наборе идет у нас шапка, соответственно и нагрудник. А, если мы оденем либо только шапку, либо только на гроник, То мы ничего не получим Но если мы соответственно этот комплект брони оденем, то мы получим э, На земле медлительность второго уровня э, И водное дыхание Тоже второго уровня Но как только мы залезем в воду Ну как так можно Ну а если мы залезем в воду То мы получим скорость второго уровня И избавимся от медлительности Вот такие вот дела ну, а далее у нас пойдет речь об оружейном обновлении. Так, давайте рассмотрим. Шесть новых предметов. Это супер-версии мечов. То есть, мечов, да. Почему в этом ролике так много фейлов? Ну а далее у нас идут супер-версии мечей. Они будут кравиться из супер-блоков и также одного меча, который нам понадобится. Допустим, вот железный меч. Он будет кравиться вот таким образом. А, с помощью, соответственно, железного меча и двух железных блоков. Будет наносить он урон в 1,3 раза больше. То есть 8 урона. Ну а далее у нас идет супер арбалет. Будет крафтиться он вот таким образом с помощью четырех алмазиков, железного блока самого арбалета и редкостного блока. Перезаряжается он намного быстрее, чем быстро перезарядка третьего уровня. Также стреляет тройным выстрелом и зачарован на пронзающую стрелу. То есть этот арбалет становится просто имбой. И вы будете выигрывать всегда в PvP-сражениях с данным арбалетом. Ну, а далее у нас идет алмазный лук. Кравится он будет вот таким образом. И не зря тут используется огненный стержень, так как данный лук будет стрелять огненными стрелами. Зачарован он на силу 3, откидывание, а также на бесконечность. То есть этот лук становится у нас просто, опять же, имбой. Также я в датапаке добавил крафт кольчуги и седла. Кольчуга у нас будет крафтиться из кожаных элементов брони, а также кусочков железа. То есть вы должны соответствующий вам предмет, ну допустим вот кожаный шлем, вы должны обложить в форме этого шлема кусочками железа. Вот таким образом. А также седло. Седло у нас крафтится будет вот таким образом. Ну а далее у нас идут амулеты. Есть амулеты трех типов. Амулеты защиты, это регенерация и а, защита, ну сопротивление. Амулеты силы ног, скоростной, а также прыжковый амулет, а также амулеты силы рук. Амулет силы и спешки. Давайте рассмотрим их крафты. Амулет регенерации, амулет сопротивления, амулет скорости. Амулет прыжков, амулет силы и амулет спешки. Возьмем по одному амулету. Нет, Здесь нам понадобится вот так. И смотрите, амулеты защиты мы ставим в девятый слот. Амулеты силы рук мы ставим в восьмой слот. А амулеты силы ног мы ставим в соответственно, седьмой. И вот на нас накладываются все соответствующие эффекты и также я добавил такую особенность то что амулет прыжков будет комбинироваться с поршневыми ботинками и мы будем прыгать 4 блока высотой давайте сейчас мы это и проверим Вот как вы можете заметить я запрыгнул на железный заборчик переходим следующим предметом а далее у нас идут стойки для брони а именно стойки для брони с руками давайте их сейчас все возьмем первая стойка для брони это обычная то есть ну с руками вот мы ее ставим и она на нас будет поворачиваться как обычная стойка вот давайте я ее сейчас возьму то есть она будет также поворачивается и она также поддается физике то есть вы можете эти стойки использовать в механизмах далее у нас э, идут стойки для брони с э, предназначенные для мечей краются они вот таким образом вот поставим и давайте ка дадим в руки этому дебильчику меч и вот так красиво он будет его держать Далее у нас идут э, армор-стенды с руками для э, арбалетов и луков. Давайте сейчас поставим, дадим арбалет. И он как будто бы будет натягивать тетиву. Далее у нас идет поворачивающийся армор-стенд. он будет вот таким образом. И если мы его поставим, то он будет почему-то смотреть на юг. И нифига подобного, он на нас не поворачивается. А для того, чтобы его активировать, нам понадобится... Соответственно, активатор. И этот активатор будет редстоун блок. Ставим его, и он на нас будет все время смотреть. Мне даже становится как-то страшно, если честно. Ну, а далее у нас идут э, мини-боссы. Кратце, они будут вот таким образом. Это у нас э, скелет-босс. А также зомбус-босс. Давайте возьмем их себе в инвентарь. Поставим. И они будут появляться, соответственно, как скажите как визор скелет правда почему-то у меня сейчас босс бара не высвечивается ну да ладно если мы их убьем то у нас с шансом 30 процентов выпадет а, назритовый блок то есть вы потратили на него один а, назритовый слиток с алмазным нагрудником а можете получить сразу же 9 Ну прикиньте ребят также вы можете получить их элементы а, защиты ну брони а также их оружие. А далее у нас идут посохи. А далее у нас идут посохи. Это у нас посох призывателя. Кравится он вот таким образом. Далее посох молний. Вот таким образом будет крафтиться. Посох лечения. Будет крафтиться вот таким способом. Посох исушения. А также посох левитации. Давайте сейчас я продемонстрирую, как они будут работать. Вот, возьмем жителей, допустим, да. И применим, допустим, палочку призывателя. Оп. И как вы можете заметить, у нас из-под земли появляются эти челюсти. Также у всех палочек у нас есть определенный кулдаун. То есть вы не сможете просто взять, зажать и все время наносить этот урон. Я э, решил э, немного сбалансировать их. Далее у нас идет палочка молний. Вот таким образом она действует. Дальше у нас идет... Э, Посох исцеления. И он в радиусе 5 блоков а, игроков и мобов будет лечить. Также у него довольно-таки большой кулдаун. То есть вот я нажимаю, а он все еще перезаряжается. Дальше у нас идет а, посох иссушения. Как вы можете заметить, у нас вот здесь даже голова высвечивается такая. Нажимаем правой кнопкой мыши и она у нас получает урон. Также у нас во время перезарядки, если кто-то к вам подойдет слишком близко, то он через какое-то время получит два раза урон. А, нет, даже три. Я уже и сам забыл. И во время перезарядки вы будете светиться. Далее у нас идет волшебная палочка левитации. Лети. Лети. Мне кажется ли она сейчас сдохнет? Вот ты лох, реально. Лети вниз. И забери палочки. А далее у нас идут более 15 новых инструментов. Как вы уже догадались, это редстоун инструменты, кварцевые и изумрудные. А по прочности они будут соответствовать каменным. А, золотым и железным почему изумрудные а, изумрудные вещи у нас хуже чем алмазные? да все потому что в... с версии 1 14 изумруды добыть это плевое дело вы на раз-два можете их добыть просто прийти в деревню рандомно и расторговать жителей и последнее, что добавляет этот пак, это топор-душ. У него есть также своя особенная текстурка и описание. Если ты будешь долго держать его, то получишь силу. Но если передержать, души засосут тебя в бездну. Кратится он вот таким образом. И сейчас я вам продемонстрирую его работу. Ну, сейчас я немножечко ус устрою, блин, ускорю... А Данный процесс, вот, давайте, 90, вот, и, как вы можете заметить, нам удается скорость два сила и также сопротивление, вот, но если мы его передержим, кстати, сделайте немножко потише, потому что сейчас будет небольшой скример, вот, мы его держим, держим, да, вот, сейчас, души засасывают тебя, Все, мы в бездне, мы сдохли, мы лохи. Ну, а на этом все, ребят. Датапак с ресурс паком я выложу, когда под этим видео соберется хотя бы 3-4 лайка. Вот. Также скоро я буду проходить крутую карту Find Me. Также в описании вы можете зайти на наш Discord сервер, где сможете предложить ваши идеи для новых предметов. И крафтер. С вами был банан Лаван. Всем удачи, всем пока.